Доброго вечера, мы из Украины! Вы на канале Фартовый Коллекционер и в серии следующих видео будет коллекция интересных фактов. В этом видео я хочу рассказать вам, что такое Байрактар, возможно многие уже слышали о нем. Эти летательные аппараты сейчас на вооружении у Украины. В видео я расскажу о его характеристиках, сколько такой стоит и по открытым данным, сколько их в Украине. Если интересно, продолжайте смотреть и в описании будет ссылка на Patreon. можете поддержать меня как автора канала и жителей Харькова через меня, 50% я передаю волонтерам Харькова для покупки продуктов пенсионерам. Ну что, поехали! Многие уже видели, что в сети успел завершиться песня про Байрактар. Пришли оккупанты до нас в Украину, форма новенькая военной машины, это трохи поплавился их инвентарь. Байрактар, Байрактар. Полное название. Байрактар ТБ-2 оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат. Он разработан и производится турецкой компанией Байкар Макина с 2014 года. Прямой перевод означает знаменосец название беспилотник получил от имени основателя программы разработок ударных дронов Аздемира Байрактара. Байрактар несет на себе противотанковые ракеты и авиабомбы максимальное Дальность управления – до 150 км. По данным СМИ, на ударный беспилотник Bayraktar TB2 в Турцию поступили заказы из 16 стран – Это Украина, Азербайджан, Марокко, Тунис, Катар, Киргизстан, Туркменистан и Польша объявила в прошлом году о закупке 24 таких дронов, став первой страной НАТО, ну, помимо Турции, которая получила такое оружие. Недавно Министерство обороны Украины сообщило, что дополнительные Байрактары, ну, число которых не называется, были доставлены в страну и подготовлены к боевому применению. Всего до начала войны Киев закупил около 50 таких ударных беспилотников. Ну Это по открытым данным. Байрактар ТБ-2 имеет длину 6,5 метров и размер крыльев 12 метров и развивает максимальную скорость около 220 км в час и Барактар установил рекорд в своем классе, непрерывно находясь в воздухе 24 часа на высоте 8 км. Стоимость комплекса, в составе которого 6 дронов, 2 станции управления, 200 единиц боеприпасов и вспомогательного оборудования – 69 миллионов долларов. По отдельности беспилотник стоит около 6 миллионов долларов. Но это сильно дешевле истребителей. Обычно истребитель стоит от 50 миллионов долларов. Корпус Байрактара выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. И при необходимости аппарат может работать в полуавтономном режиме полета, то есть без управления земли. Беспилотник оснащен двигателями внутреннего сгорания и мощностью 100 лошадиных сил и двигатель работает на обычном бензине с октановым числом 95 а запас топлива 300 литров его максимальная взлетная масса 650 килограмм грузоподъемность до 150 килограмм это боеприпасов до 95 килограмм максимальная скорость 222 км в час крейсерская скорость 130 километров в час имеется четыре точки подвески для управляемых боеприпасов ну, с противотанковыми ракетами, где-то 37 а, кг. В феврале этого года президент Украины Зеленский и президент Турции Эрдоган подписали соглашение о производстве в Украине военных беспилотных дронов Байрактар, которые будут оборудовать двигателями украинского производства и анонсировали создание учебного центра для управления беспилотниками Байрактар. Друзья, если вам понравилось это видео, поделитесь им с одним человеком. В Фейсбуке, в Вайбере, в Telegram. Впереди еще целая коллекция интересных фактов. А кто досмотрел до этого момента, давайте сделаем небольшой флешмоб. Начинайте свои комментарии с фразы «Добрый день, мы из Украины». До новых видео, всем пока! Доброго вечера, мы из Украины!